Лишний раз мне хотелось бы напомнить вам о том, насколько важно самому себе, окружающим не обязательно, а именно самому себе признать свои собственные ошибки. Понимаете, я уже говорил о том, что ежели человек, извините за выражение, обосрался, и вот он стоит, воняет то ему значительно проще и легче обвинять других вокруг, что это они воняют. И в этом вся суть. Человек не станет менять штаны. Понимаете? И он будет все время вонять. Ну, там последствия, короче, будут самые отвратительные в итоге. Как в таком варианте, так и в других, в переносных, в метафорических. Поэтому ваши проблемы, они начнут решаться тогда, когда вы научитесь их замечать и признавать. Исправление начинается с признания. В этом я уверен. Не надо другим показывать свои слабости, свои ошибки. В этом нет никакой нужды. Многие меня осуждают как раз именно за то, что они предполагают, что я жду от них или убеждаю их в том, что нужно другим как бы сообщать о том, что «Ой, это я виноват, это я так поступил». Нет, глупости, абсолютной глупости. Нет. Вам не с ними жить. Вам с собой жить в первую очередь. Это ваша жизнь. Вам ей и распоряжаться. И если вы хотите, чтобы ваши проблемы решались, то, пожалуйста, научитесь их хотя бы признавать, хотя бы себе. Ну, а далее там уже последуют выводы, которые приведут исключительно к решению данных проблем. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.